так ребят всем еще раз привет себя вижу хорошо слышу себя тоже хорошо вижу что меня люди тоже на десяточку видят слышат будем начинать нашу трансляцию Запланирован нашу трансляцию о том как продвигать сетевой бизнес через интернет и вообще как бы 5 ключевых ингредиентов для того чтобы вы доминировали на рынке Ребят, э, не знаю, может э, каким-либо образом поставьте единички тех, кто меня знает, и двоечки тот, кто меня не знает. Возможно, немножко регалий нужно о себе рассказать, для того, чтобы э, ну, человек знал, то есть вы, ребята, думали, стоит ли меня слушать, либо не стоит меня слушать. Так, двоечки, смотрю, Кристина меня не знает. Угу. Слушают в раза в 5 раз больше людей, а отвечают только 2 человека. Это вот означает, вот видно людей с активной жизненной позицией. С активной жизненной позицией, которая рано или поздно в любом случае придет результат. Даже вот если его сейчас нету по какой-либо причине. Ребят, вот он вам обеспечен. Те, кто вот комментирует здесь. Те, кто не комментирует, ребята, вам еще долго придется идти как бы к успеху. Вот, ну, Это вот такая кармическая вещь. На самом деле это не кармическая вещь, и можно чисто физически объяснить, да, то есть и теоретически, и практически объяснить, почему те, кто комментирует, и те, кто активно участвует в беседах, преуспевают рано или поздно, а те, кто не комментируют и не участвуют в беседах, очень долго идут к результату и к пониманию вообще к осознанности этого бизнеса. Отлично, вижу, что у нас комментируемых э, немножко добавилось. А поставьте, ребята, плюсики тот, кто никогда не комментирует в трансляции, да, то есть вот ни под каким предлогом. Только если дуло в голове, и то еще вы подумайте комментировать либо не комментировать. Поставьте плюсики, если есть такие люди. Отлично, вижу, что большинство меня знает, но немножко расскажу для тех, кто меня не знает, ребят. Меня зовут Виктор Бандалет. Я являюсь сетевиком, практикам, да, то есть не тот предприниматель у бизнеса, который обучает годами продвижение про сетевого маркетинга через интернет, но им не занимается. Я им активно занимаюсь, у меня есть собственные результаты в, в, свое, в своей сетевой компании. Я обучаю а, также сетевиков, как автоматизировать процессы построения бизнеса, как развивать свой бренд в социальных сетях, как автоматизировать свой бизнес через сети, как собирать в бинары, а, создавать автоворонки, вообще создавать системы обучения для своего бизнеса, то есть, то, что в основном связано с какой-либо автоматизацией сетевого бизнеса, без заморочек, без технических каких-то знаний, а бизнес более в удовольствии, то это то, что касается меня. И... Почему я начал этим заниматься? Потому что в один прекрасный момент, это где-то было года три тому назад, я получил самый свой первый результат, применяя только лишь интернет. И это было 475 человек с полного нуля в свою команду всего лишь за 4 месяца с товарооборотом бизнеса в 135 тысяч долларов. И после того я почувствовал мощь, я почувствовал силу самого интернета. И почувствовал вот эти рычаги влияния, которые можно использовать благодаря интернету, без каких-либо там приставаний к списку знакомых, приставаний к семье и так далее, и после этого я начал вырабатывать свою какую-то систему, которую начал уже обучать коллег, клиентов, своих партнеров, и тем самым получая определенные результаты. Отзывы, видео отзывы можно посмотреть на моем YouTube-канале, в моей группе отзывов навалом. Ну, если, знаете, вы думаете, да ты брешешь, да, то есть вы можете, да ты брешешь, что ты там делаешь. Вы можете, все есть, да, то есть есть отзывы, есть результаты ребят, которые у меня проходят обучение. А, ребят, сегодня мы поговорим об очень важной теме, потому что... Я думаю, вы много встречали людей, которые постоянно сравнивают традиционный путь, да, то есть старые методы продвижения сетевого маркетинга и новые методы продвижения сетевого маркетинга. И, ребят, кто уже сталкивался с этими людьми? То есть поставьте двоечки, если вы уже много слышите, а, много видите, ну ладно немного, хотя для, для многих может показаться много тех людей, которые постоянно говорят об онлайн методах, что сейчас интернет это прогресс, а старые методы это регресс, да, то есть поставьте двоечки, если вы часто вот а, это вот уже слышите, вот, а, но... На самом деле есть часть людей, которые в любом случае еще любят традиционные методы, да, традиционный стиль сетевого маркетинга, и это на самом деле прекрасно, потому что для этих людей эти методы еще работают, в особенности тех людей, которые еще строили этот бизнес 17 лет тому назад и так далее. Вот вы только представьте, вы только представьте, инду, индустрия сетевого маркетинга работает с 1930 года. С 1930 года начали появляться компании сетевого маркетинга, по крайней мере компании прямых продаж, которые начали продвигаться. Представляете, это а, сколько времени. И это было образовано еще за много до того, как интернет появился. И поэтому сетевой бизнес прошел вообще огонь и воду и медные трубы. И тем самым э, показывать свою прочность и дееспособность на рынке. И многие те, кто сравнивает в наши дни, много уже людей, по крайней мере я встречаю тех, кто говорит да онлайн, там знаете такой интернет продвижение против офлайн методов построения сетевого маркетинга. Но на самом деле если задуматься, вот если глубоко задуматься, на самом деле есть тут глобальные отличия, да, то есть какие-нибудь отличия этого бизнеса. На самом деле, если копнуть немножко глубже, то э, мы не увидим отличий, мы найдем нам э, очень много сходств. Потому что меняются только платформы, да, то есть меняются какие-то места где строить сетевой бизнес но в любом случае этот бизнес построен на взаимоотношениях как в офлайн, так и онлайн нужно а, быть полезным и быть тем человеком который решает проблемы своей аудитории и тогда вы очень грамотно и быстро построите сетевой маркетинг почему в 90 2000 годы очень сильно шли например в, в, в компании сетевого маркетинга и вообще в команды когда еще не было интернета а всего лишь напросто можно было было бы расклеить столбы, да, то есть либо обзвонить свой список знакомых, и твой бизнес уже построен, и таким образом он все разрастался, разрастался. Да потому что были тяжелые времена, были кризисы, было нехватки работы, были сокращения, многие люди искали работу, доход, хоть что-то, чтобы выжить. И получается так, что, вы знаете, необходимо быть в нужное время, в нужном месте, да, то есть и вот как раз получается так, что... Именно в то время, именно эти предложения были подходящими, и тем самым этот бизнес вот строился таким методом. Сейчас, нет, сейчас это уже пройденная школа. Но на самом деле вот в наши дни... Появляется все больше и больше людей, как я, которые думают, что домашний бизнес сетевого маркетинга должен быть построен из дома, потому что я сейчас вещаю из дома. Хотя у меня уже появляется мысль там офис какой-нибудь арендовать, либо потому что домашние хлопоты, там дети, семья могут как-то отвлекать. Но в любом случае, как, как для вас это сумасшедшая идея строить этот бизнес из дома? Хотелось бы вам... Поставьте, я не знаю, десяточки, чтобы вы не, не нуждались в работе, вы не нуждались в доходе, вы были самодостаточным человеком, который способен вести этот бизнес с любого места. До должен быть только, я не знаю, ноутбук, смартфон, интернет, и, и, да и все, и, и, наверное, большое желание. Так, вижу десяточку. И на самом деле с появлением интернета появился отличный способ построить свой собственный маркетинг именно через интернет. Ну, если вы делаете все правильно, да? то есть если только вы делаете все правильно. И если этот способ резонирует с вами, значит вы сейчас находитесь в правильном месте. Потому что независимо от того, хотите ли вы перенести бизнес сетевого маркетинга с офлайн в интернет, либо просто начать строить бизнес сетевого маркетинга и доставать друзей и семью, это не для вас. Поэтому эта трансляция покажет вам именно то, что необходимо, чтобы эффективно построить свой бизнес в интернете. Вот, как я и сказал, что если копнуть глубже, да, ребят, если копнуть глубже, вы увидите, что есть больше сходств, чем различий между офлайн и онлайн. Потому что принципы продвижения и человеческая природа не меняются, меняется только платформа. И все продвижение требует выстраивания доверительных отношений между одной стороной, например, вами, да, как вот партнера компании, либо продавца, и другой стороной, именно кандидатов. И вам нужно э, три основных ингредиента, 3 основных ингредиента, э, прежде чем любые деньги начнут приходить на ваш банковский счет и вы начнете расти по квалификациям. И э, э, во-первых, первое это узнаваемость, то есть вас должны узнавать, второе вас должны любить. Да, вы должны быть любви обвильны и третье, вам должны доверять как только вот этот пазл сложится все это вот именно вот эти три момента везде и всегда важны для всего продвижения и продаж в любом бизнесе и единственное отличие заключается в том что у вас теперь есть гораздо больше рычагов благодаря интернету и сейчас мы разберем 5 основных ингредиентов для построения сетевого бизнеса через интернет. Вижу шквал десяточек, все хотят развиваться дома. Итак, ребят, первый ингредиент. Первый ингредиент это у вас должен быть целевой рынок, ребят заезжена уже тема как по мне но многие до сих пор не осознают кому вы собираетесь предлагать свой бизнес каждому ну по размышлениям спонсоров да то есть по размышлению наших наставников моих бывших по крайней мере наставников что каждый человек наш потенциальный кандидат либо клиент но ну что же вот ну если вот так вот взглянуть правде в глаза если взглянуть правде в глаза на самом деле, вот так хотят, чтобы вы думали ваши сетевые компании. Да? То есть, для того, чтобы вы думали, что каждому человеку нужно предлагать свой бизнес. Но это означает, что вы должны поцеловать много лягушек, чтобы найти своего принца, либо принцессу, да? То есть, ну, знаете, как в сказке, там, заколдованная принцесса, поцелуй лягушку и расколдуешь. Но, а как вам идея, если вы соберете в одном большом месте кучу, несметное количество принцев, и покажете им свое предложение, и они будут выбирать, нравится им это, либо не нравится. Какой вам э, интересен способ... Которые вы будете целовать кучу лягушек в надежде, что какая-нибудь из одной лягушки будет принц. Либо уже взять кучу, несметное количество принцев, посадить их в одном большом пространстве и показать им свое предложение. Какой из этих вариантов для вас больше всего подходит, ребят? Поэтому, ребят... Вам нужно ответить на несколько вопросов, кто вероятнее всего будет покупать продукт вашей сетевой компании, кому вероятнее всего он нужен. Ребят, не всем, да, то есть, вот мне, мне самое очень интересно запомнился тот момент, когда один из моих наставников мне как-то сказал, вам нужно идти предлагать бизнес, у кого уже есть деньги, да, либо уже, который умственно готов и понимает, что нужно делать бизнес, да, то есть, и что в бизнес нужны хоть какие-то инвестиции, и когда человек понимает, что он хочет открыть бизнес, например, за 10 штук баксов, а ты ему предлагаешь, ну, копил, конечно, либо взял кредит, и когда вы предлагаете ему открыть бизнес, слушай, давай откроем и разовь бизнес всего лишь там твой стартовый начало например какие-нибудь 150 200 долларов и давай например оставшиеся 800 долларов мы на продвижение в рекламу там в трафик вложим Человек будет в шоке, он настраивался на 10 тысяч, а потратил всего лишь тысячу И поверьте мне, если у вас в каком-то шкафу, либо под подушкой заханырены эти 10 тысяч долларов Которые вы хотели когда-либо открыть свой бизнес Если вы эти 10 тысяч долларов с полной осознанностью и ответственностью И с полным алгоритмом вложите в сетевой маркетинг, вы за год станете бриллиантом Ну, то есть это самое, это, смотря от вашей компании Вы станете в самой последней квалификации в своем бизнесе Самая последняя квалификация в своем бизнесе, которая будет вам приносить ну, десятки тысяч долларов в месяц. Вы вложите 10 тысяч долларов, например, одноразово, единоразово, а вы станете топ-чеком, войдете, там, например, в топ-10 чеков своей компании, которая будет приносить вам десятки тысяч долларов ежемесячно. Нормальная инвестиция, нормальная инвестиция. Вот, в этом, конечно, большое отличие традиционного бизнеса от сетевого бизнеса. Да, вижу двоечку, что Игорь хочет. Второй вариант. И дальше второй вопрос, кто хотел бы присоединиться к вашей компании сетевого бизнеса, да, то есть первое, кто вероятно хотел бы купить продукт вашей сетевой компании, потому что вот еще мне когда-то наставник говорил, оздоравливайте те, кто хочет быть здоровым, красьте те, кто уже красится, да, то есть либо тот, кто уже за собой ухаживает, кто понимает цену косметики, кто, например, постоянно следит за собой, они а не обездоленную душу такую, нища, больную и ешь надо заставить еще полюбить себя что она достойна этого ребят это геморрой на задницу если честно я помню что я практически каждого тащил в офис там пытался смотивировать вот давайте, нужно быть красивым а еще благодаря тому что вы будете красивым здоровым вы еще и можете сможете построить бизнес но ну, это конечно out alice good kaput вот и Третий вопрос, третий вопрос на самом деле один из важных на перспективу, да? то есть когда вы выполните все пять шагов, кого бы вы хотели видеть в своем бизнесе? Да, то есть не тот, кто вам якобы подходит, да, кому было бы интересно бизнес-возможность, либо тот продукт, который вы развиваете, а кого вы хотели бы видеть в своем бизнесе, с какими ценностями, с какими взглядами, приоритетами. Скорее всего, возможно, когда вы будете в состоянии выбирать, вы всегда, ну, у вас будет приоритет на тех людей, у которых, у которых будет интерес развития через интернет. И вы на самом деле должны знать, это ясно. То есть вы должны ответить на эти три вопроса ясно, и вы и, или или другим способом вы просто будете тратить кучу денег и времени и времени на стрельбу с пушки по воробьям, да. То есть и это будет очень Плохо, плохо закончится, как и заканчивается для всех 95% предпринимателей сетевого бизнеса. Каждый месяц, да, наверное, каждый месяц тысячу сетевиков уходит сетевого маркетинга, то есть потому что для них это не сработало, и тысячу новых кандидатов приходит, да, испытать свои э, силы. Все потому, что, ну, ну вот, вот как-то так. А, дальше. Вы на самом деле, ребят, должны ориентироваться на тех людей, которые скорее всего присоединятся к вам в бизнес. Другими словами, вы можете подумать о продвижении именно на тех кто активно ищет возможности, да, то есть, или для тех, кто уже развивается в сетевом маркетинге. То есть, вот моя целевая аудитория – это только предприниматели сетевого маркетинга. Чем это прекрасно? Вот можете мне пару слов написать, почему прекрасно иметь целевую аудиторию и вообще в своей команде, в свою команду рекрутировать сетевиков. Вот ваше мнение, напишите, насколько бы вам было бы приятно рекрутировать сетевиков в свою команду и почему. Да, Я выскажу свое мнение. Да потому что им уже не нужно рассказывать и уговаривать, что сетевой маркетинг это хорошо. Это вот это самый огромный плюс. Потому что на самом деле рекрутируя другую целевую аудиторию, которая к сетевому маркетингу либо нейтрально, либо негативно к ней относится. Их еще нужно трансформировать, что все-таки сетевой маркетинг это хорошо. Что это не пирамида, а еще личный объем нужно делать. О боже, о боги, да вы что? Блин, а ничего, что это бизнес, да, ничего, что это бизнес, и хотя бы хоть какая-то инвестиция в ваш бизнес должна быть. Тем более, большинство компаний позволяет делать личный объем, это потребительскую корзину в магазин поменять, не ходить в, в Евроопт, либо в Алми, либо. Видео либо я не знаю Ашан, если взять Россию, а поменять на магазин своей компании и покупать то, что вы всегда покупаете, тем самым экономя, зарабатывая и не голова не болит, как же сделать этот личный объем? Но самое, конечно, важное, после того, как вы определились со своей целевой аудиторией, это найти, где они спрятались, вот эти засланные казачки. Но это большая тема, на самом деле, для будущего поста, для будущей трансляции, которую мы с вами рано или поздно разберем. Взаимопонимание быстрое возникает, человек уже готов и знает, куда и для чего идет. Да, действительно. Вот, ребят. Далее, ребят, ингредиент номер два. Вообще, ребят, вам полезно то, о чем я говорю. Не знаю, по десятибалльной системе поставьте, насколько вам полезно то, что я тут распинаюсь для вас. Интересно ли вам вообще то, что я рассказываю по десятибалльной системе? Поставьте. Далее, ребят, ингредиент номер два – это брендинг. Ингредиент номер два – это бренди. Что такое брендинг? Это просто имя, либо символ, или продукт, или все вместе взятое, которое стоит перед вами в лице вашего кандидата, либо вашего целевого рынка. Это превращает вас в главного человека вашей индустрии. Да, то есть красной точкой, лидером мнений, человек, который влияет на массу людей. Это подобно кока-коле в сфере газированных напитков. Да, то есть, или iPhone среди смартфонов. Да, то есть они заняли такие глобальные свои места, которые выделяются, прям, которые имеют лидирующие места. Так, вижу десяточки, здорово, ребят. А где, ребят, все остальные? Ну, вот, блин, ребят, хрэ давайте как-нибудь включайтесь в обсуждение. А то, ну, знаете, вот равносильно. Вы просто перенимаете это на свою жизнь. Посмотрите, насколько вы пассивно ведете себя на трансляциях, тем самым вы также пассивно ведете в своем бизнесе. А, мне лень, а, не хочется. Ладно. И брендинг является на самом деле жизненно важной частью построения узнаваемости, любви, и обильности и доверия, которого вот три главных ингредиента, о которых мы поговорили в самом начале. Люди узнают ваше имя влюбляется э, э, в вас за ценность, которую вы будете давать на рынок, которую вы привносите в их жизни и меняете их жизнь благодаря вашей ценности э, и поэтому они начинают доверять вам, когда вы что-то начинаете продвигать, то есть вопроса идти за, за вами либо покупать у вас вообще не возникает. И на самом деле большинство сетевиков дискриминируются своими сетевыми компаниями, чтобы они продвигали именно имя компании. Конечно, они делают это, потому что им выгодно, потому что это помогает вообще выстроить имя самой сетевой компании. Они лучше, они не, они, им лучше вот вставлять в ваши разумы, чтобы вы продвигали саму компанию, продукцию компании, саму компанию, потому что им... Это дешевле намного, чем инвестировать доллары в рекламу. Там привлечение звезд, привлечение лидеров мнения, каких-то блогеров, каких-то фитнес-инструкторов. Ну, я думаю, во многих компаниях вы встречали такое, что привлекаются знаменитые личности, либо дается реклама на телевидении, баннеры развешиваются в журналах. Это вот заставить вас, так сказать, заставить вас говорить о компании намного проще и выгоднее им, чем вот э, покупать кого-то, либо заключать договор с кем-то, чтобы их рекламировать, потому что вы делаете работу по существу, вы вроде бы и рекрутируете, тем самым распространяете информацию о компании. Но что это действительно значит для вас, когда вы это делаете? На самом деле ничего не значит, ничего не значит, потому что вы должны продвигать себя, вы должны продвигать свое имя, и потому что... К вам присоединяются люди, люди присоединяются к людям, не к компаниям, и вы тот, кого должны узнавать ваши кандидаты, кого должны любить и доверять. И самое приятное, то что когда вы брендируете себя, вы сможете создавать множественные источники дохода. Потому что люди доверяют вашему имени и им не будет за проблему купить ваш продукт, купить ваш тренинг, если вы это подготовите, либо купить ваше наставничество, менторство, либо купить рекомендуемый товар, партнерский продукт, который вы порекомендуете и плюс еще и придут к вам в бизнес, потому что они вам доверяют и рано или поздно они увидят вас того человека, который решает их проблемы и э, нафига им тусоваться в своей компании, потому что это всего лишь инструмент, ребят, сетевая компания это всего лишь инструмент важно тот наставник который ведет вас до результата и когда у наставника например будет система вы пришли к лидеру и он дал вам систему на систему внедри получи результат вместе с поддержкой вместе с командой и вот тебе результат в первый же месяц И тот, тот результат который вы могли бы идти годами в своей компании без наставника без нормальных спонсоров вот и брендинг на самом деле дает вам безопасность, потому что независимо от того, что случится с вашей компанией, что произойдет, пока ваш бренд имеет прочную основу, прочное основание, репутацию, вам не нужно полагаться на свою компанию. Они могут закрыться, они могут вас терминировать, они могут вас выгнать. И я в своей жизни встречался со многими случаями, одна из моих компаний когда-то закрылась, хотя было амбиций куча. А, второе, сколько моих клиентов, моих знакомых, коллег, и у меня как-то становился вопрос о терминации, то есть об исключении контракта. И а, либо вы сами захотите уйти с бизнеса, и когда у вас будет выстроен свой бренд, вы сможете дальше легко развиваться без сучка и задоринки и вообще не напрягаясь. Окей, ребят, теперь давайте посмотрим, что стоит дальше за личным брендом. А именно привлекательный маркетинг. Это ингредиент номер три. Вообще это вот привлекательный маркетинг это то, чему я в основном обучаю в своих тренингах в своих обучениях в своих клиентов смотрю на в, смотрю вас на руках с ребенком комментировать не могу ну, вот здорово видите все-таки прокомментировали нашли в себе силы молодцы вот здорово а, так вернемся привлекательный маркетинг это означает что необходимо создавать ценность которая привязывается к вашему бренду то есть когда вы начинаете Создавать ценность, а вас начинает говорить, как вот о ком-то, который вот движет вот этим, да, то есть, и создание ценности в интернете осуществляется при помощи контента ну, я думаю вы это уже прекрасно понимаете и именно так работает весь интернет мир абсолютно без контента интернет был бы довольно скучным местом согласитесь да то есть видео статьи подкасты аудио это социальные медиа то есть социальные сети и все это на самом деле контент вот представьте убрать это все что останется? Да ничего не останется. Зачем этот интернет вообще нужен? И для того, чтобы создать узнаваемость и любвиабильность, вы должны иметь контент, который является ценным, да, то есть, который контент, который каким-то образом меняет людей к лучшему, приближает их к своим целям. И вот подумайте об этом. Вот подумайте на минутку. Как бы вы относились к тому? Человеку, кто посвятил свое время, усилия, чтобы показать вам, как решить ваши проблемы. И что если каждый раз, как вы используете его контент, вы приближаетесь к, к своим целям. Я думаю, вы, вероятно, вы довольно были бы приклеены к этому человеку, не так ли? Ребят, поставьте плюсики, если вы со мной согласны. Построят ли это... Некоторую узнаваемость, любовь и доверие у вас в мыслях к данному человеку. Вижу плюсики, здорово. Кто еще так думает? Угу. Супер, ребят. Окей. И теперь мы э, переходим... К ингредиенту номер четыре а именно к маркетингу в социальных сетях и взаимодействии людям которые пытаются вообще запустить какой-то бизнес сетевого маркетинга в офлайн не всегда легко найти и построить сеть со своим целевым рынком и на самом деле что вероятно и объясняет причину появления списка знакомых как инструмента потому что ну проще, наверное, сказать наставникам компании, спонсором, иди к своим знакомым, к, своим, к своему кругу людей, чем просто провести глобальную работу, глобальное обучение о том, как выявлять свою, свою целевую аудиторию даже с того же списка знакомых. Вот представьте, вы написали список знакомых 100-300 человек, достаточно даже 100 человек. Вот, вот вы написали 100 человек, и с этих 100 человек вы сразу же вывели 10 человек вашей целевой аудитории, которым это точно подойдет. Все. Ваш бизнес построен на самом деле на какое-то первое время. Почему? Потому что при, приходя к этим людям, например, с ними общаясь, вы понимаете, их, вы понимаете их язык, вы понимаете их проблемы, вы понимаете, в чем они заинтересованы. И вот вы, если общаетесь... Со своей аудиторию ваша конверсия может подниматься до 80%, то есть, например, вы с этим 10 людьми пообщались с вашего списка знакомых, кому действительно было бы интересно ваше предложение, кому это нужно, предварительно проработав свой, свою целевую аудиторию, их ценности, их боли, их потребности и то, как вы можете благодаря своего бизнеса эти потребности закрыть. Да? И общаясь с ним, представьте, с 10 человек, 8 человек приходит к вам в бизнес. Все. То есть, а потом вы садитесь с этим человеком, говоришь, говорите, смотрите, ребят, давайте напишем список знакомых 100-300 человек. Не беспокойтесь, вы к ним звонить не будете, не будем мы их терроризировать, не будем мы к ним приставать. И вы объясняете, что с этого огромного количества людей вы найдете парочку, вот на пальцах прочитать 10, например, человек, ну 10%, 10% от вашего списка знакомых, именно тех людей, кому это действительно важно, нужно, и тот, который с уверенностью сможет построить этот бизнес. Например, предприниматель в этом окружении, да, то есть и представьте, что вы придете к этому человеку со своим спонсором, своим наставником, либо вы сами подготовитесь. Речевку, скрипты, подготовите э, социальные доказательства, цифры, которые человек может благодаря своему влиянию построить. Ребят, вы понимаете, о чем я говорю? Да. Даже в офлайн методе это очень круто работает. есть понимаете, мне ставьте восклицательные знаки. Но ш, а, ну а что мы делаем? Мы изначально испортим свой список знакомых, а потом думаем, почему мы его испортили как мы это испортили. И поэтому, блин, наш спонсор кретин, ничего не понимает и сделал только хуже. Вот, и в интернете же достаточно вот просто найти большие группы единомышленников по интересам, в особенности в социальных сетях, и благодаря им выстроить свою уже аудиторию и, вза и взаимодействовать с этой аудиторией со своего ноутбука либо смартфона. И мы живем, на самом деле, самое лучшее время, чтобы выстроить процветающую империю домашнего бизнеса благодаря интернету. И социальные сети – это огромная причина для этого. Потому что вот во ВКонтакте, ребят, только вслушайтесь. Раньше ВКонтакте, например, была социальная сеть для развлечений. Кстати, многие даже гуру сетевого бизнеса до сих пор считают, что ВКонтакте – это несерьезная социальная сеть. Но Большинство интернет-предпринимателей считают, что это самая наилучшая сеть, потому что, представьте, только в одной социальной сети ВКонтакте ежемесячно посчитают эту платформу более 90 миллионов людей, а если быть точно, там где-то 97, короче, около 100 миллионов человек в месяц, более 100, человек, 100 миллионов человек в месяц. и Раньше еще, как только эта социальная сеть была основана, лет 10 тому назад, конечно, там была одна молодежь. Но сейчас-то эта молодежь выросла, она на лет 10 стала старше. И поэтому сейчас очень много кому можно предложить бизнес, и это платежеспособная аудитория. Например, в самом Фейсбуке более 1 миллиарда человек. Представьте, какие это возможности. Но вы должны учитывать, что в Фейсбуке все, весь мир. А ВКонтакте 90 миллионов только русскоязычного населения. Поэтому я, я бы еще, знаете, посоревновался с Фейсбуком по поводу того, по поводу количества вообще людей а, в нахождении русскоязычного. Потому что, когда я настраивал рекламу, таргетинг в Фейсбуке, он вроде бы показывал 10 миллионов, а тут 90 миллионов. Представьте, ребят, 90 миллионов. И э, на самом деле сегодня очень достаточно инструментов, чтобы определить тех людей, которые точно захотят то, что вы хотите предложить. И это делать на самом деле легко. Э, я сейчас вам перечислю несколько простых шагов, чтобы строить взаимодействие с аудиторией в социальных сетях. Во-первых, вам нужно создать группу, либо фан-страницу, публичную страницу в той социальной сети, где это возможно, там Facebook, либо ВКонтакте. Либо там и там, либо еще одноклассники можете подключать. Создаете э, страницу, группу. Далее второй, вы создаете контент которая будет интересна вашей целевой аудитории, то есть контент, который решает какие-то их проблемы. И благодаря этой информации вы будете вовлекать на свои бизнес-страницы, да, то есть вовлекать на свои группы благодаря данному контенту. Третье, вы начинаете рекламироваться на ту группу, которая у вас формируется. То есть рекламироваться на группу а, тех людей, которые собираются в вашем паблике, либо фан-странице. Тем самым вы строите определенное сообщество, вы строите аудиторию и им что-то предлагаете. Можете там... Uh, на email п -п -п их Перенаправлять для того, чтобы базу подписчиков свою строить. Либо сегодня это сейчас более актуально и более проще собирать базу подписчиков в самих социальных сетях. Сейчас очень много сервисов, как в сети ВКонтакте, как в Одноклассниках, как в Фейсбуке, для того, чтобы собирать базу подписчиков в социальных сетях. И это не не та база это, это не просто участники группы. Это именно база подписчиков, в которую вы сможете слать лично сообщения из группы. Да, то есть им в личное сообщение, им что-то предлагать. И здесь важно сохранить какой-то баланс. Когда вы это начали делать, вам необходимо с этой базой подписчиков дальше взаимодействовать. Да, то есть это давать ценность, продолжать давать ценность, рекламировать что-то, предлагать, продавать, предлагать свой бизнес, и соотношение, например, бизнес, предложений каких-то, да, то есть рекламных предложений, либо что-то купить, либо присоединиться в бизнес, с ценностью должно быть 20% на 80, то есть 20% в из всех своего взаимодействия рекламируйте свой бизнес, рекламируйте возможность либо партнерский продукт, либо что-то предлагаете, а 80% вы взаимодействия тратите на ценность. И обязательно давайте обратную связь. Вам начнут писать сообщения в группу, вам начнут писать личные сообщения с вопросом о том, в какой вы компании сотрудничаете. И тут вот эта главная вещь, что в социальных сетях очень круто работает эта обратная связь, взаимодействие, выстраивайте взаимоотношения намного намного круче быстрее потому что и тут самое важное еще понимать что вам нужно активно продолжать общаться со своей собранной аудиторией, построенной базы подписчиков потому что вот еще одно главное отличие с оффлайн бизнесом что в социальных сетях либо в интернет пространстве теплота отношений остывает намного быстрее чем вот после встреч там каких-то, да, то есть, либо построение бизнеса в офлайн. То есть, потому что в интернете очень много ярких предложений, очень много заманчивых предложений, и тем самым, если вы остываете, то есть, вы прекращаете взаимодействие человека на продолжительное количество времени, он просто потом переключается на другого эксперта, и потом вам наверстать, ну, труднее уже получается какие-то взаимоотношения выстроить. Вот, ребят. А, пятое, пятое э, пятый ингредиент, пятый ингредиент это построение своего блога либо сайта, это знаете, это аналогично брендировать и рекламировать компанию, либо строить свой собственный бренд, потому что размещая контент, размещая... Полезность, ценность на ресурсах, например, социальных сетей Вы можете рано или поздно попрощаться с ним Потому что ну, может разное случиться да, То есть социальной сети может не стать ну, ну, верно, правда? То есть сейчас множество, кстати, социальных сетей Но почему-то большинство из нас во ВКонтакте, либо в Фейсбуке И в остальных, ну как бы так, ну еще в Одноклассниках, ВКонтакте и Фейсбуке вот. И на самом деле многие социальные сети тоже открываются и закрываются, потому что большая конкуренция. И для того, чтобы выстраивать большую авторитетность и иметь свой кусочек интернета, конечно, рано или поздно вам придется начинать вести свой блог, то есть сайт, блог на вордпрессе, в данное время это делается очень просто, легко, можно даже не нанимать никаких программистов, не идти на фриланс, это можно сделать в буквально считанные минуты, покупаете домен, хостинг и устанавливаете плагин шаблон WordPressа, который вам больше всего понравился и ведете свой блог, и со временем его просто улучшаете, ребят, кстати кому просто интересно узнать о том, как как правильно развивать блог, да, то есть какие какой контент писать, как вообще зарабатывать на своем блоге, чтобы он пассивно вам приносил какие-то деньги, он рекрутировал моей, моя закрепленная запись именно об этом в моей группе. После трансляции можете перейти и почитать, откройте себе доступ, там PDF книга, где вы очень много полезного узнаете. Вот. Поэтому э, пятый ингредиент это блок, это сайт, где это вот ваш кусочек мира. И на самом деле блоки сайт сразу же автоматически э, выстраивают огромную авторитетность. И как один из моих наставников Рэй Хиктон, западный сетевик, он эксперт в блогинге является, он очень круто. Буквально за два года он стал топ-чеком в одной из своих компаний, благодаря интернету, благодаря блогингу. Там автомобиль BMW семерку получил. Ну, начал зарабатывать там около 50 штук баксов в месяц, если я не ошибаюсь, даже больше. Вот, и он сказал, ребят, вы можете как бы блоки не вести, но вы можете не доминировать на рынке, да, то есть выбор всегда за вами. Если вы хотите брать и черпать кусок по максимуму, вам в любом случае нужно в уме хотя бы иметь, что рано или поздно вы этим начнете заниматься. Потому что блок это то место, где вы начнете свою базу подписчиков собирать, e-mail адресов, да, то есть и не в социальных сетях, а e-mail адресов. Это то, где вы будете диктовать свои правила, вы будете оформлять так, как вам нравится, вы будете писать то, что вам нравится, вас не забанят, модераторы какие-нибудь не заблокируют, как во Вконтакте, например, на неделю, и эта авторитетность тоже подрывает. Поэтому рано или поздно вам нужно к этому присмотреться, поэтому можете изучить мою закрепленную запись в моей группе по блогингу. Вот, ребят, и шестой бонусный ингредиент, который я не планировал, но все-таки хочу о нем рассказать, это выстраивание взаимоотношений, то есть это, пост... шестой ингредиент, это постоянно выстраивание взаимоотношений, да, то есть, что бы то ни случилось, как бы не повел человек, да, то есть, потому что с... Со многими, со многими ребятами, со многими людьми и вашей целевой аудитории нужно не одно касание. Да, будут люди, которые с первого касания захотят прийти к вам в бизнес, либо купить ваш продукт, либо купить партнерский продукт. Кто-то со второго, с третьего касания. Но таких людей на самом деле очень мало. И для того, чтобы не потерять кучу людей, которые потенциальные ваши партнеры, на самом деле это ваша целевая аудитория, с ними нужно постоянно поддерживать взаимоотношения и давать постоянно ценность. Неважно, сказали не да вашему, бизнесу либо нет некоторым нужно неделя некоторым нужно месяц некоторым полгода некоторым два года нужно для того чтобы созреть и прийти к вам в бизнес но это случится только тогда когда вы будете продолжать строить с ними взаимоотношения и на самом деле тот кто дольше думает Зачастую приходят очень сильными к вам в бизнес. В моей практике было, что одни из лидеров наблюдали за мной полгода. Ребят, полгода. И они сразу же пришли и сделали товароборотом в 20 тысяч долларов. Ребят, представьте, в месяц. Товароборот в тысяч долларов. Я сразу же чек получил там в 2000 долларов на банковский счет, когда отдыхал на Средиземном море. И это очень сильно на самом деле. Это очень сильно. Вот поэтому шестой бонусный такой урок это выстраивание взаимоотношений. Ребят, ставьте лайк, если вам понравился сегодня, взаимо, э, сегодняшний эфир. Постав, ставьте лайки, делайте репост для того, чтобы не потерять данный эфир, для того, чтобы, э, так сказать, повторить, усвоить и использовать это в виде своей ценности, которую вы можете по частям брать и давать как... Ценность для своей аудитории. Я вам дал 6 шагов, которые вы можете еще подробно расписать. И, кстати, после эфира я еще оформлю и... Тем ребятам, которые ставили плюсики под анонсом, я обязательно вышлю запись еще с целым описанным постом. Я для вас целую там статью подготовлю, описывая эти все шаги, которые вы сможете для себя внедрить. И плюс, ребята, у меня для вас небольшой анонс. Буквально через недели-полторы я начинаю глобальный двухмесячный тур обучение для предпринимательства у бизнеса. Я запускаю онлайн-марафоны двухдневные, интенсивы, тренинги, вебинары. И если вы хотите, если вы хотите... Ну.. Попасть в ранний список, который узнает об этом самыми первыми, потому что, например, в самом начальных числах февраля стартует двухдневный бесплатный онлайн-марафон, где я буду говорить о трендах продвижения Сетевого бизнеса через интернет В 2018 году Если вы хотите попасть в ранний список Чтобы я вас оповестил самыми первыми Чтобы вы гарантированно Не пропустили это мероприятие Прям сообщение в группе вы мне напишите Да, то есть, либо вот в комментариях Здесь напишите, внесите меня в ранний список Да, то есть И я, нет, в сообщение в группе напишите сообщение, сообщение в группе Тогда я вас Точно внесу в ранний список. И тогда вы получите от меня первое оповещение. Потому что вот многие, например, с детьми, кто-то вообще не комментирует по каким-либо причинам. Но в личное сообщение, если вам это важно, вы мне напишите. Все, ребят, по 10 бальной системе поставьте, насколько вам было полезно то, что я вам сегодня рассказал. Также вы с легкостью можете изучить курс, мой 10-дневный лагерь по онлайн-рекрутингу, да, то есть там я писал все по привлекательному маркетингу, поищите в моей группе виджеты, например, закреплена запись по блогингу, ребят, закреплена запись по блогингу. Справа, например, справа будет там такой, эм, как конвертик синенький, написан, написано формула притяжения, либо да, формула притяжения, если не ошибаюсь. И вот там вот ждет курс мой, например, 10-дневный лагерь по онлайн-рекрутингу. Изучайте, ребят, внедряйте и будет вам счастье на самом деле. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолет. Я надеюсь, что я немножко сдвинул вас ум по фазе и вы совсем иначе взглянули на мир сетевого бизнеса через интернет. Все, ребят, пока-пока, я всегда на связи, всегда можете мне написать, я стараюсь всегда давать обратную связь. Все, пока-пока и до следующих встреч.